Считаете, что социальные сети не смогут привести вам настоящих клиентов? Пора развеять этот миф. Если вашей основной конверсией является получение персональных данных клиентов – лидов, если вы осуществляете свою деятельность в сфере услуг, недвижимости или автомобильной тематики, в которых очень перегрет аукцион на поиски Яндекс и Google, ввиду чего стандартные инструменты становятся для вас слишком дорогими, а баннеры в сетях пользователей уже перестали замечать? то обратите свое внимание на формат генерации лидов, либо формы лидов. Этот рекламный формат доступен для настройки Facebook, Instagram, ВКонтакте и MyTarget. Почему на данный формат стоит обратить свое внимание? Все просто. Выглядит он точно так же, как и обычная реклама в ленте, в каждой из социальных сетей. Присутствует изображение, текст, заголовок, а также призыв к действию. Но есть одна определенная особенность. Когда пользователь кликает на ваше объявление, он попадает не на ваш сайт, а перед ним открывается форма обратной связи. В форме, как правило, более детально описано ваше предложение. Поля в форме мы настраиваем самостоятельно. Среди стандартных полей есть имя, фамилия, номер телефона, email-адрес и другие. При открытии формы эти поля полностью дублируют поля из анкеты профиля пользователя в социальной сети и заполняются автоматически, ведущего пользователю останется только более подробно ознакомиться с вашим предложением и нажать кнопку «Отправить форму». Если вам нужно задать специальный вопрос, которого нету в стандартных полях, вы можете добавить его вручную, и он будет открытым для пользователя. После того, как форма была отправлена, в зависимости от системы, в которой она была настроена, данные пользователя будут отправлены в бизнес-страницу Facebook, в личные сообщения администратору сообщества или на e-mail во ВКонтакте, либо на e-mail, если она была настроена через MyTarget. Далее вы можете работать с этими данными, обрабатывать полученные лиды или использовать их в других рекламных кампаниях. Есть особенность, на которую стоит обратить свое внимание. Чем больше полей вы добавляете в форму, которую должен заполнить пользователь, тем меньше пользователей будут хотеть отправлять свои данные вам. И наоборот, чем меньше полей в форме, тем больше заявок вы получите. Тут важно не переусердствовать и просить только нужные вам для работы данные. Кроме того, есть ряд сервисов, которые позволяют настроить интеграцию и отправлять данные на e-mail, и которые мы сейчас рассматривать не будем. О том, как настроить данный формат в Facebook, Instagram, Вконтакте и MyTarget смотрите в этом видео, а также по ссылке в описании. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. С вами была Академия Вебком. До встречи!